Всегда смотри, мигат, Или украшали дом. Внимание! Мы рады приветствовать вас на церемонии открытия детской игровой площадки, установленной на средства из благотворительного фонда «Дар» и его учредителя, Ревы Дмитрия Давайте Алексеевича Есть веселый край на свете Счастлив тот, кто там живет Там стихает в поле ветер Чудо будущего ждет Там веселые ребята Скуки вход туда закрыт От рассвета до заката Там веселый смех свинит мы гордимся нашими меценатами. Слово предоставляется мэру нашего города Черняеву Андрею Александровичу. Добрый день, уважаемые жители города Северск. Андрей Александрович, дорогие детки, гости праздника. Ну, я вас хочу всех поздравить с открытием второй детской площадки в городе Северск. Совместно с партнерами с Парадиза нам это удалось осуществить в жизнь. Я обещал вам всем, что мы будем и дальше продолжать в каждом районе по одной их ставить. Я единственное могу вас заверить, что не успели строители с погодными условиями еще доставят круг, на котором можно кататься, и горку. Оно будет стоять немножко позже. Поэтому я вам... Всем желаю, чтобы эта зона отдыха была для вас счастливой, уютной и красивой. Отдыхайте и пользуйтесь. На здоровье. С праздником. Добрый день, дорогие друзья. Я рад, что мы вот сделали такую красоту для самых дорогих наверное, вот людей, которые есть в нашей жизни. Это дети. Вот Площадка, А он много помогает городу, как он уже сказал. Надеюсь, это не последняя площадка, будут еще какие-то объекты. Нужно ленточку развезать. Попрошу сюда подойти и за дело смело взяться. Уважаемых людей, дорогих наших гостей. Право перерезать ленточку предоставляется реветом. Дмитрию Алексеевичу, Логвинову Валерию Анатольевичу и Черняеву Андрею Александровичу. Сейчас попрошу зайти детей на детскую игровую площадку. И записал. писал, куда покачать? Замять утра, здесь резвится детвора. горки вот, На детскую площадку мы пришли, И каждого занятия нашли. На перекладине покаталось, Ну, как дорожные как помчалось. Песнею звонкой, дружным парадом мы вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, Я хочу сначала сказать огромное спасибо тем неравнодушным и активным людям, которые начали это все. Выходили на субботники, облагораживали. И, конечно, огромное спасибо городскому совету, фонду Дар в лице Дмитрия Алексеевича за то, что вы поддержали нашу инициативу и зародили нам такую прекрасную площадку. Которую ну просто ну невозможно назвать площадкой. Это самая настоящая зона отдыха. Потому что здесь могут отдыхать и мамы с ребенком с детками, и подростки, и даже люди преклонного возраста. Правда? А от имени наших жителей нашего микрорайона мы даем обязательства, что мы будем поддерживать чистоту, порядок и будем облагораживать и. Расширять эту зону отдыха. Спасибо вам большое. Снова предо... Уважаемый Дмитрий Алексеевич, от лица всех родителей, не только нашего детского сада, я думаю, что все и красные гвоздички, и светлячка, и солнышко, и всех-всех деток, от всех мам и пап, хотим вам сказать просто большое, огромное спасибо. Что главное для родителей – чтобы дети были довольны и счастливы. Наши дети счастливы, счастливы и мы. Спасибо за такую красоту. Действительно, красота просто, ну просто красота, больше слов нет. Большое спасибо. При встрече друг с другом. А какое те слово, которое можно использовать для завершения следующей фразы? И чувство радости. Есть на носах, на животах, на линях и на спотах. Пусть на ногах, на шее, на ногтях. Есть на носах, на животах, на линях и на спотах. На шее и на ногтях. Есть на ногах, на ребята. А теперь возьмите за руки и немножко расширим круг. Коками. <ролевые> а ударит, Виталий, отходите, ударят, отходи, от ударит. А, а, а, да. а, а, а, а да. ну, Хочели, придержали. Чтобы... Замерли. Yeah, yeah, yeah. <laughs>